Бомж Джизи заправит в бак дизель. А пока он заправляет, подпишись на канал, и мне будет приятно. Приложивайся поудобнее, запасайтесь едой. Полетели.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 ровно 185 тысяч ну и что ж если ты досмотрел до сюда то ты красавчик у меня идет конкурс и когда будет 100 подписчиков я разыграю вам 1 миллион на аризона rp юма а для участия надо поставить лайк написать комментарий чтобы комментарий была ваша ссылка на вконтакте и естественно зарегистрироваться на мой ник и достичь третьего уровня спасибо друг подписывайся на канал все мои соцсети в описании всем удачи и пока до встречи братик